Ну, Пароль, там, там, Там 1 4 Что потому что это с 16-го года я там молодой глупый был Нацик бля. Бывший, сейчас не. Ну и как, как понять нацик? Я понять не могу что <систит> такое фашист бля. Нет А хули нет бля, что такое 1488? Это, а? 14 Это... <систит> Четыре слов Дэвида Лейна. бля? И 88, восемь, блядь, порядка номер букв латинского алфавита. Хай Гитлер, блядь. Хули нет, блядь. Я об этом не знал.